Всем здарова, с вами Гидра94 и сегодня у вас реакция на эпичную песню от Блока по Assassin's Creed. Это тот же, который делал литералы, чувак. Ты беспощадный убийца, скрытый клинок наготове, жизнь листаешь страницы, и воплощаешься в роли в реме Иерусалиме. Париже Карибское море, Вальта и Арнок, И это аудитория, монахом ты был и пиратом, юнцом времен Ренессанса, Из Франции аристократом стрелял по коварным британцам, сквозь память далеких река. И нить будет виса, за отвагу за кредо, Братство, убийц будет виса. Вам клинок, И в толке прохожих растворись Твой противник сражен Его кровь охрана на кисть Девись не забудь Даже если останешься один Тебя не сломить Ведь ты ассасин Из герах твоих мужества поутин Сплетаются в образы тысяч картин Желание да, убийцы повсюду мешают они с чувствовать, дух унижая народ, История выбрать не тот поворот. Время течет, меняется мир, но в каждой эпохе свой ассосим Так, в каждой эпохе свой ассосим. Как все начиналось, За рождение братства, Как реда наша писалась За древней стеной апатства, А помнишь, как мы собирали Славу и честь по всему миру? во святую частицу, А не Что показала Юнона, И в то, что событий гущу Нам взлевать с тобой снова, Давай же хранить надежду, Что наши поступки верны. И в белоснежных одеждах Совершим прыжок веры Ванзился клинок Прямо в сердце я отправил, что жизнь Распех не помог Объехать меня не спастись И Растворить твой противник сражен Его кровью храбли на кисть девись, не забудь даже если останешься один Тебя не сломить Ведь ты ассасин Мне очень понравилось Это, это эпик какой-то я, кстати, не во все ассасины играл, но блин, <смех> перечислить все гла главные поетки Дезмонта. Это просто круто. <смех> Дай до следующего видео. Подписывайтесь на мой канал, если хотите больше реакций. И на канал Библока. Если хотите больше таких песен и также литералов от него. Дай до следующего видео.